Индивидуальный проект от компании «Идея Дом». Для себя мы его назвали «Лата Т». Площадь дома около 170 квадратных метров. Дом расположил в себе 5 комнат, два санузла, уютную прихожую и холл, переходящий в просторную гостиную кухню. Твое название проект получил именно из-за схожести с латинской буквой «Т». Такая форма была выбрана не случайно. Основная задача перед архитектором была сохранить максимальное единение с природой и расположить все основные помещения видом на лес, а лес, надо сказать, на этом участке был со всех сторон, и задача была его совершенно минимально вырубать. Только там, где это абсолютно необходимо. Дом имеет боковые фасады из фирменного планкена заводской окраски, и финским техносом. Также часть фасадов прикрыта кликфальцем. Все это выполнено в едином цветовом и стилистическом решении с кровлей. Для того, чтобы при такой эргономичной планировке сохранить ощущение простора в доме, основной объем гостиной запроектирован большим, с выходом на террасу. В то же время жилые комнаты имеют не такие большие габариты, но тем не менее комфортно и приемлемые для удобной загородной жизни. Конструктивные балки в гостиной имеют силовую нагрузку. А в других комнатах эти балки выполнены исключительно с декоративной функцией. Одной из фишек этого дома, несомненно, являются стропильные затяжки. Это вот такие горизонтальные балки, которые вы видите во всех комнатах в интерьере. Раскрою маленькую хитрость в гостиной. Это необходимый конструктивный элемент, но поскольку это очень понравилось заказчице, то по всему дому э, уже в более маленьких комнат там, где это технологически не требовалось, тем не менее их добавили, но уже как такой декоративный элемент. И, кстати, очень удачно, обратите внимание, получилось вмонтировать в эти э, стропильные затяжки или в балки потолочные систему освещения. Также электрические кабели по всему дому смонтированы необычно, а именно открытым способом на керамических изоляторах. Смотрите, такая э, плетенка, косичка из кабеля и ретро-выключатели, ретро-розетки. Несмотря на то, что дом одноэтажный, э, он получился очень высоким. Потолки достигают 5 метров. Но, например, в коридоре, чтобы не делать в малоосвещенном помещении излишне высокие потолки, было решено совместить приятное с полезным и сделать антресоли. Соответственно, с одной стороны на этих антресолях вот, вдоль Т-образного коридора зона хранения сезонных вещей, а с другой стороны такие вот игровые истории для детей. Поскольку дом имеет много панорамных фасадов, где окна, ну скажем так, в пол выполнены, естественным образом встает вопрос о том, как предотвратить образование конденсата на этих окнах. Ну, типовым решением является размещение под такими окнами внутриполовых конвекторов. Собственно, вот посмотрите, по всему этому дому они и смонтированы. Отдельным пожеланием было, чтобы по периметру помещений был ряд форточек с возможностью легкого открывания как хозяйке, так и ее детям. Ну и также изюминкой этого дома является погреб который у нас смонтирован под домом, но попасть в него можно из дома. Мы приобрели такой пластиковый, пластиковое готовое изделие и его смонтировали под домом, совместив, собственно говоря, входное отверстие с люком в полу дома в удобном для хозяйки месте.